Здравствуйте! Сегодня хочу отчитаться по проведению эксперимента на схожесть семян, собранных в прошлом году полгода назад и посеянных 10 марта этого года. Вот прошел месяц, сегодня 10 апреля, и мы можем увидеть, видите, разнокалиберные пятнышки. Это так скажем, схожие семена зашедшие так, начинающие развиваться семена. Вот. Те, которые покрупнее беленькие или светло-зеленого цвета есть уже некоторые. Поэтому вывод делаем, какой семена, собранные даже полгода назад сохраняют вполне приемлемую всхожесть. При хранении в холодильнике сначала завернутых бумаг, потом пакетике. Вот. И далее ответ на вопрос моей подписчицы. А Вы пробовали среда, приготовленная Вами и выложенная в видео? Хорошая? Подходит для всхожести или нет? Вот, пожалуйста, мы проверили одновременно и среду, видите, в ней семена развиваются, все хорошо, им нравится, вот. вот такие у меня семена, э, всходы, это у нас идет 7 месяцев со дня посева, но всходы растут слабо, питательная среда уже истощилась, вот пока пересаживать у меня нет условий. Вот. Все на сегодня. До свидания. До новых встреч.